Дам, дам мы да кстати -а. что никто не заходит с клан я вас что из-за того что того мало игроков я не могу провести глобальный турнир на ветерана или на вице-президента я просто не могу этого сделать заходим кстати того приходите на ролик клаш райэль там тоже круто сделал вынес ганда и дошел до 11 арены сейчас я на 12 -й. ладно начинаем ролик моя цель 16 тысяч кубков нафармить в этом видео я это конечно буду делать за кадром но интересные моменты я вроде как буду вставлять так о, повезло, повезло. Так, ловушка. Ну, короче, я только что заспавнился и того мы уже на какой-на дв... как двенадцатой как арене на двенадцатом месте. блин джанет беги мамкин бандит самые диодские названия но у меня более диодская потому что я неизвестный происхождение ника такого из-за того что я просто порофлить решил происхождение у меня происхождение не каусе он все капец эх да такой у меня типичный бой ну короче того <свёздор> <свёздор> все идет немножко не по плану почему немножко да потому что того слишком долго идет бой можно они не так хотят сэкономить кубки. А надо их терять. Надо уметь проигрывать. Ой, мне. Идет все очень по плану. Да, мистер Пи уже не сопротивляйся. Хе-хе-хе, памкин-бандит. -хе. Звучит прикольно. О. Вот это то, что мне надо. М -м. Так, моя цель до 15 ранга дойти в этом видео. В общем, как только я дошил до 10 ранга, попался какой-то деген... дегенерат и не все испортил. Я горю. <звы> Ладно. А Джинни. Билет Джинни. Джим Билет Джим на кушил. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не хочу так. Так, а выкачать. Угу. Рика надо. Потому что за Рика я давно не играл. В общем, я согласился играть на кубке. Я сам с тобой согласился. Мой, деген... Мой дегенерат где-то на Марсе. Ты куда? Все, здесь сиди. Сидел бы сейчас! Вместе бы прорвались. Если в одиночной шеде я не могу играть. С такими тупыми, как они. Я прошу прощения у того человека, который я позвал его тварью. Потому что у меня реально грит очко А он с на этом ненормально. Ладно, хотя бы ты четвертое место занял. Играть снова. Пока решу меня на понт взять. И вс ⁇ Такое. Ну, вообще не получилось у него, короче. Чего? Делать со мной. Ненавейка что то хорош, а вот... Блин, надо было, чтобы отскочила. Ну ладно, на второе место за ним. И да, кстати, я прошу прощения, невозможно о аудитории, потому что я не знаю. Возможно, кто-то со мной играл, а я обозвал дегенератом. Я искренне прошу прощения. Но просто реально О. уж горит сильно. Особенно в парном шеде. Если в обычной шедешке ничего интересного, ну, шель с ультой в крысу, это уже удивительно. И то, что ты Эдгар 20-баночный не смог одолеть ее, это уже считается позором. Ну, то вообще равно, ну, вот что-то не... М да. раз я уже сам затупил. Вернусь, как я нафармлюсь, хотя бы тогда. До... до того, то у меня останется уже 10 кубков до победы. Ну, даже 16 тысяч, тысяч кубков. Давайте. Так. Погодите, я без микро. В общем... Открылся новый уровень Броупасс. это маленький ящик. С него как обычно ничего не выпадает. Так, вот уже интересно. Ладно. Мне еще 8 побед надо сделать. Но я в этот раз не хочу за Рикой играть. что на нем как-то чуть-чуть скучно. Кого мне вкачать? Вот так, чтобы... бы. Угу. Так что.. Вот так вот. О бо! В общем, доигрался я. Ну не то, что на типа все ливаюсь. А это что мне одна победа на 10 кубков. И еще победа на 8. Все. Если честно, со сбу... ⁇ -мо ⁇ я обосался. Шутку! Сразу скажу. Я обосрался от такого. Смотрите. Начинаю бой. Моя цель... Моя цель... Дойти до четвертого места. И все. Это моя цель. Знаете, стоит... Какой-нибудь чел. Ты думаешь, он на ПК. А на самом деле он просто... Я скамит... На выведение всех твоих снарядов. А затем тебя убивает. Знакома же, правда? Например, или же Как крыса Шелли. Или крыса Бу. Хотя было больше всего недолюбливаю в ШДшке, но за него люблю поигрывать в крысу. Как бы нейроничная тоже крыса. И да, не надо мне говорить, типа сам крыса. А других тоже внешне крейсерстве ты ничтожный, такое. Ты уже взываешь. Это как-то, ну, немного глупо, что ли. Гений. Этот дурачок думает, что я могу просто сделать вот так и все. Просто активировал. О, все, можно теперь сливаться. Ну, убейте. Спасибо. Тун, -ту -ту -тун, тун тун тун тун Блин, ничего. В общем, 16 тысяч кубков. Найс. Ладно, всем спасибо за просмотр, лайк, подписка, колокольчик, ровно новое видео на канале Кениофер, всем спасибо за просмотр, всем пока.